Всем привет! Спасибо на 141 Нас почти 150 и недалеко 200 Каждая новая подписка продвигает мой канал Спасибо! Всем приятного аппетита Ами приступаем! Я расскажу о новом коде на 3 ляма, в доход. Открылась панель в левом нижнем углу и есть панель кодов и вводим этот тот код. И еще бонусный код, он дает 1 лям от отстаус. Ну и это все я рассказал коди, которые дают много киша. Ну и всем удачи и всем пока.